цехар. Мне нравится впитывать мудрость человечества. При помощи мифов и иносказаний древние передают нам свой опыт, и это не имеет национальных или религиозных предпочтений. История общества – это пережитые людьми события, хорошие или плохие, но они были, и это никак не вычеркнуть. Гораздо важнее использовать знания древних в сегодняшней жизни, тем более при помощи иносказаний можно проще объяснить многим происходящее ныне. Поэтому я продолжу, хоть некоторые меня и критикуют за это. Не пойму этим людям ближе сухие доклады с таблицами и диаграммами. Сегодня расскажу миф о разбойнике великане Полипимоне по прозвищу Прокрост, что означает вытягивающий. Промышлял этот бандит в древние времена на дороге в Афины. Он обманом зазывал к себе путников на ночлег. Разбойник этот придумал особо мучительное истязание для всех, кто приходил к нему. У Прокруста было ложе, на него он заставлял ложиться тех, кто попадал к нему в руки. Если ложе было слишком длинно, Прокруст вытягивал несчастного, до тех пор, пока ноги и жертвы не касались края ложа. Если же ложе было коротко, то Прокруст обрубал несчастному ноги. Если ложе... Ложе было в поро, то на этот случай было ложе покороче, так что всех путников этот садист грабил и убивал. Никто не уходил от него, пока его не убил герой Тесей, будущий победитель Минотавра. С тех пор появилось выражение «прокрустово ложи, что означает установление жестких границ, под которые подгоняется реальность. Иногда даже противоречие здравому смыслу. Вот и в нашей республике одну из самых серьезных проблем пытаются уложить в это самое прокурство ложе. Покажу это на проблеме водоснабжения или сты питьевой водой. Что скажу, я сторонник такого решения, когда строители воздвигали раньше микрорайон, потом ждали некоторое время, когда жители натопчут привычные тропинки и поэтому этому трафарету в кавычках строили тротуары. Так и с питьевой водой в элисте. Ну нет в воскресностях и листы источников чистой воды. Так сложилось по пустыне все-таки. Есть месторождение пресной воды в верхнем Яшкуле, Его эксплуатируем. Вода в нем жесткая, с большим содержанием солей, постоянной и временной жесткости. Постоянная жесткость это сульфаты, хлориды, нитраты магния и кальция. А временно это соли карбонатной жесткости, то тех же магния и кальция. Магний СО3, кальция СО3. Соли временной жесткости выпадают на стенках наших чайников при нагреве. Вода у нас очень жесткая. Карбонатная жесткость выше 12 мг эквивалент на литр. Конечно, такую воду пить все время вредно, это проблемы и с почками, развиваются всякие артриты, полиартриты, в общем, вообще известную проблему. Что делает население? Население, как всегда, поступает логично и просто. В листе появилась масса фирм и предпринимателей по доставке питьевой воды. Они создали целую систему, в которую мы все удачно встроились. Люди прекрасно понимают, что эта вода дороже водопроводная, и вряд ли кто-то догадается сливать унитаз такой водой или мыть посуду. Но республиканская власть в лице Кюкеева Наран Геннадьевича, заместителя председателя правительства Республики Калмыкия, так не думает. планы правительства Республики входит строительство станции очистки всего объема воды, поступающего в город и листа. Мало того, что это очень дорогое предприятие, так это приведет еще к удвоению добываемого объема воды. Если сегодня листа потребляет 10 тысяч кубометров в сутки, то со станции очистки эта цифра увеличивается почти до 20 тысяч кубометров. Поскольку фильтры обратного осмоса промывают практически таким же объемом воды, как и очищенная. И это предлагается в самом засушливом регионе Российской Федерации. Выливать высокоминерализированные стоки в открытые водоемы в количестве 10 тысяч кубометров в сутки, наши предки за расточительство к воде вообще казнить могли. Если каждый день сливать в пруды испарители воду с общей жесткостью 1 грамм на литр, то это будет аналогично выгрузке ежедневно, без выходных и праздников, 20 тонн соли, различных карбонатов, нитритов и так далее. Однажды в этом пруде испарение прекратится вовсе. Окружающая местность превратится в ужасающий салончак. Что станет с Верхним Яшкулем? Что будет с Элистой? Не стоит забывать, что удвоение потока воды тоже отразится на счетах заводу. В очных беседах Наран Геннадьевич настаивает на этом проекте, хотя я прямо сказал, что это убийство города и листа. Ладно, я об ущербности подобного решения заявил непререкаемый авторитет в вопросах водоснабжения заслуженный гидротехник Лавгаев Константин Арсентьевич. Но даже это не возымело действий, и я уже слышу, как глава республики, которому наверняка расписали о полезности такого решения, заявляет уже о проектировании и строительстве станции очистки в Верхнем Яшкуле. Наран Геннадьевич хороший чиновник, целеустремленный и упертый, поэтому я поинтересовался о корнях подобного упорства. И на поверхность вылезла то самое прохрустовое ложе. Выясняется, что вода в федеральной программе «Чистая вода» нет категории по очистке воды непосредственно там, где нужна питьевая вода. И поэтому принимаются столь ущербные совершенно неудачные решения. О чем это говорит? Это говорит о том, что при написании федеральной программы Калмыкия никоим образом не участвовала. Наверняка это происходило при работе команды Орлова. Но это же не означает, что надо тащить деньги на какую-то чушь, причем очень вредную чушь, которая приведет к экологической катастрофе. Понятно, что Орлов виноват, но прошло уже два, больше двух лет работы данной команды, и почему-то с корректировкой программы «Чистая вода» от Калмыкии никто не обращался. Получается, пошли по пути разбойника Прокруста. Отрубить путнику ноги и ограбить. Вообще, в решении водной проблемы республики много суеты и невнятности. Например, чего стоит только разработка схемы водоснабжения республики Калмыкия. Некая московская фирма выиграла конкурс, написала тысячестраничный опус о распределении водных потоков по территории республики Калмыкия. Получила более 10 миллионов рублей за это. То есть по 10 тысяч рублей за страницу. Что это за великий труд? Какую тайну парни из Подмосковья нам открыли? Во всяком случае, на Водном совете в апреле этого года я ничего не понял. Во-первых, чисто юридически существует ли система водоснабжения региона. Есть схемы водоснабжения городов и населенных пунктов. А касаемо региона, что-то я сомневаюсь. Во-вторых, парни из Москвы описали все схемы водоводов, которые запроектировали еще в советское время. Вот не знал, что списывать так выгодно. В-третьих, на мой вопрос о водоотведении эти парни невнятно чего-то ответили, что вызывает подозрения о непроработке данного вопроса. В-четвертых, апофеозом мысли в обеспечении водой калмыкии все-таки стало строительством водовода Цаганомана Листа. Все здесь хорошо, и качество воды, и большой объем, но сметная стоимость будет выше 15 миллиардов рублей. В связи с удорожанием строительных материалов, стоимость может зашкалить и за 20 миллиардов. На такие деньги лучше город построить с градозабрузивающими предприятиями. Что скажу, два года правительство Республики Колумбики занималось вопросами водоснабжения, провели кучу совещаний, даже прямые эфиры провели, лили воду. И что в сухом остатке? Совершенно вредный проект водоснабжения листы и намерения очередной неэффективной гигантской стройки. Чтобы не обвиняли, что только критикую, поясняю еще раз. Хотя я это всегда говорю. Водоснабжение республики – это комплексная проблема. Она сама одна не решается. В первую очередь решение проблем водоснабжения теснейшим образом связано с благосостоянием граждан республики. И не наоборот. Проблемы воды как таковой нет. Есть проблема перераспределения потоков воды по территории республики в связи с запросами экономики. Перераспределение водных потоков теснейшим образом связано с электроэнергетикой. Нам обязательно нужна своя оригинальная система энергетики. И самое главное, надо дать людям самим зарабатывать, организовывать свое дело, быть самостоятельными независимыми. Только такое общество способно на качественный рывок, даже из таких вроде бы неудачных условий. Не надо имитировать кипучую деятельность, надо просто дать людям работать. Народ мудр.